Всем привет! Меня зовут Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Сейчас мы с вами будем учиться создавать широкий такой стерео-бас. Может показаться, а что здесь сложного-то? Мы берем просто-напросто бас, расширяем его посильнее, ну и у нас становится бас очень широкий, в стерео, все круто, все классно. На самом деле все не совсем так просто. Если вы уже смотрели видео урок по особенностям создания саббаса, вы уже знаете, что в принципе должен быть так называемый саббас, который отвечает за низкие частоты и должен быть мид бас у которого мы низкие частоты наоборот срезаем sub -bass у нас как раз таки дает низкую составляющую низкочастотную а среднечастотную составляющую дает мид бас давайте прослушаем пример такого deep house трека в дипхаусе часто используется такое стерео бас достаточно широкий И прослушаем отдельно басы у нас есть саб бас давайте мы его включим вот он саб бас и как ни странно он звучит у нас в моно для того чтобы сделать его в моно конкретно здесь я применил плагин direction mixer и я сделал вот этот спред Нулевым. Тем самым звук стал в моно. Как проверить вообще звук в моно или не в моно? Конечно, мы можем это постараться на слух определить. Ну, мы понимаем, да, что если звук сильно широкий в стерео, то он и на ваших колонках или ваших наушниках или ваших мониторах будет звучать широко, как будто по бокам. Если же звук звучит как будто перед вами, как будто в центре, посередине колонок, то это значит, что он в моно. Но для того, чтобы более детально это все отследить, мы можем пользоваться родным анализатором, а именно мультиметром. Он находится у нас во вкладке Metering, мультиметр. но здесь уже стерео. И мы смотрим конкретно вот сюда, на Correlation. Если Correlation у нас вообще ничего не показывает или находится полностью справа, то значит, что звук моно. Звук почти полностью в моно. Если же мы стерео-спред сделаем максимальным, то у нас звук будет даже уходить в антифазу, он будет очень широким. Что не очень хорошо. И изначально исходное положение вот такое, и даже если мы выключим в принципе этот плагин, то все равно изначально бас был немного в стерео. Хотя, как мы видим, даже не немного. Поэтому я сделал его в моно. На слух, как бы ничего глобально не поменялось. Почему? Потому что есть такое правило. Низкие частоты, sub, бас должны быть в моно. Низкие частоты должны быть в моно. Соответственно, sub, бас тоже должен быть в моно. Поэтому мы либо изначально накручиваем, накручиваем его так, чтобы он был в моно, для этого, в общем-то, мы можем воспользоваться какими-то базовыми формами волны и не расширять звук, там, допустим, с помощью, ну, если, опять же, там, брать возможности, значит, самого Alchemy, то вот здесь вот, если бы у нас использовался не вот этот вот лот аудио, а у нас использовался бы стандартный, значит, осциллятор, там, с синусоидой, с пилой, то здесь у нас бы была возможность расширения, детюна и так далее. Мы бы этой функцией не пользовались. То есть мы бы изначально крутили звук в моно. Но здесь изначально такой был пресет, он мне понравился. Ну что ж, теперь, ну, не менять же все. Можно просто его сделать в моно. Благо, пусток я сделал в моно, звук, ну, сильно не пострадал, то есть он, в принципе, остался звучать хорошо. Поэтому зафиксировали, запомнили, что саб бас у нас должен быть в моно. Предпочтительно его сразу накручивать, таковым либо если у вас бас ну как бы исходно широкий то вы можете вот такой вот штукой сделать его в моно окей Окей, что дальше? А вот mid-bass, он уже может быть широким. Причем на него мы можем повесить даже реверберацию. На sub-bass мы ревер не вешаем. Как правило, на низких частотах он звучать не должен. А вот здесь вот на mid-bass, пожалуйста, мы можем его сильно расширять. Мы можем э, делать почти все, что угодно, ну, лишь бы у нас э, этот звук не звучал на низких частотах. То есть низа мы срезаем. Э, давайте проверим, как звучит вообще и выглядит вот этот бас вот по correlation метру. Друзья, вы давно просили и мы это сделали. Самое выгодное предложение с огромной скидкой в 90%. Новый пожизненный доступ навсегда и без дополнительных платежей. Вы можете проходить обучение с любого компьютера, планшета или мобильного устройства, обучаться онлайн или скачать на компьютер весь архив наших курсов и материалов. Что сюда входит? Более 90 видеокурсов, консультации по Skype с преподавателями, разборы ваших музыкальных работ, Техподдержка 24 на 7 по любому вопросу, а также более 100 коммерческих ремейков и темплейтов, популярные инструменты и плагины, пресеты и сэмплы. И все это с огромной скидкой в 90%. Выбирайте свой секвенсор и получите доступ уже сегодня. Не откладывайте обучение на потом, действуйте прямо сейчас. Мы видим, что не очень-то широко он звучит, но, по крайней мере, не в моно. И в моно я его не делал. Он звучит достаточно так а, неплохо. Может показаться, что, ну, в принципе, можем же взять вот так вот а, тот плагин Direction Mixer, да, который ты использовал, и взять и расширить звук. Ну, можем, конечно, но я не очень люблю такой способ. А, мне нравится так именно корректировать ширину звука. Но взять и сделать а, вот из такого звука прям очень сильное, очень сильное стерео, Можно, но звук, согласитесь, стал каким-то очень странным Он звучит как-то э, совсем неприятно Давайте я попробую сделать громче Возможно, не, не сильно хорошо слышно То есть звук он начинает искажаться. Идея в том, что вот этот параметр, ну, как правило, он определяет именно все-таки ширину звука, но он расширяет звук, либо сужает. То есть, исходно, у звука должна быть какая-то стереосоставляющая для того, чтобы звук в принципе расширился. Это тоже немного другая тема моностерео, эффект хаса и так далее. Мы сейчас так глубоко не будем это рассматривать. Поэтому я конкретно в данном примере решил показать вам немного иным путем, который я чаще всего использую. Я делаю лейринг то есть сам бас вот этот мне нравится, но он не очень широкий, да и ничего страшного, вообще не страшно, но ну, не сильно он широкий, не, не беда. Мы можем добавить сюда еще один бас, иными словами сделать лейринг Я добавил сюда другой бас, который звучит по-другому, это не тот же самый пресет, это другой бас, который я там немного подкрутил из уже существующего а, слэп бейса пресета. Мы видим и слышим, что звук тоже не самый широкий, но мы можем его сделать широким с помощью плагина под названием Spreader. Он находится у нас в разделе Modulation, вот он, Spreader. Давайте его заново откроем, тут у меня он уже есть, его удалим Здесь нам ничего не нужно сильно выдумывать, здесь очень мало ручек и нас интересуют пресеты Я реально пользую пресеты, потому что ну, как бы они хорошо настроены и повторюсь, ручек здесь немного, вручную их крутить вообще нет никакой необходимости WideUp Stereo отличный пресет, который создает эффект хаоса, создает задержку для левого-правого канала и у нас получается очень широкий звук кстати, да, маленький такой момент, если вы сильно внимательны, в отличие от меня, то у нас мультиметр стоял не отсюда, то есть не с этого значит, звука, а с mid Давайте смотреть, как без вот этого вайдапа. up Да, звук вообще в моно, то есть он не широкий, он в моно. Так. Он становится очень широким. Но здесь уже прям на слух это очень сильно заметно. Давайте еще раз. Очень широко. Маленький сразу такой лайфхак, просто не могу не показать. Это то, что если мы возьмем вот этот Direction Mixer и постараемся расширить звук, Ничего не происходит, потому что этот звук, он а, ну, этот плагин правильно сказать, он расширяет звук. То есть он сейчас начинает проигрывать то, что звучит по бокам. Он делает то, что по бокам громче, стереосоставляющую а составляющую делает как бы тише вот именно в таком положении. Но по причине того, что исходно, звук-то вообще в моно. Mono то у него изначально не было никакой стерео как следствие мы вот этим плагином ничего сделать не можем звук вообще он он становится еще хуже и никакой другой обычный классический стерео расширитель там хоть и мейджер это а айзотап например он не расширит звук здесь нужен прям эффект хаоса то есть работа с модуляцией поэтому мы как раз и шли в раздел и здесь выбирали спредер я надеюсь здесь максимально понятно то есть просто запомните что если звук у вас изначально в моно то всякими вот такими Такими плагинами, типа вот этого Direction Mixer и даже какими нибудь там опять же изотопом и мейджером вы не сможете это все расширить. Для этого нужна модуляция и эффект хаса, И вот так мы получили уже очень широкий бас. И вот этот бас мы можем подмешать к этому басу и вот к этому басу. И в итоге мы получим довольно широкий такой вот звук. Давайте еще бочку включим. очень широко, прям достаточно сильно. Такие басы очень часто применяются в слэп хаусе. Сейчас это достаточно популярный стиль музыки. А в слэп -хаусе, вот по-любому, когда я пишу слэп хаус, там один два слоя баса у меня идут прям вот по такой схеме white то есть они прям очень широкие, они дают очень сильную ширину. Поэтому вот так вот это работает. Если вы где-то слышали в референсном треке, в треке популярного какого-то диджея-продюсера, что там очень широкий бас, то почти наверняка вот именно таким образом достигается ширина звука. То есть саббас бас остается в моно, а за счет широкого вот этого вот... Значит, среднечастотного спектра широких мид-басов достигается а, итоговое такое звучание, которое кажется, что бас, вау, бас широкий. Но по факту у нас широкими являются именно мид-басы, но не саб. Более того, я проверял лично, то есть я собирал несколько там, популярных треков, больше десятка, даже не несколько, а при, приличное количество, и проверял, как они звучат на низких частотах, в моно или в стерео. Должен сказать, что в 80% случаев Низкие частоты звучат в моно, либо очень близко к моно, то есть они не расширены. Но при этом бас в целом трек может казаться очень широким. А в остальных случаях 20 да, бас тоже бывает низкочастотный, он гуляет, но это исключение из правил. Я крайне не рекомендую вам так делать, потому что ну, как бы низкие частоты должны быть в моно. Простой такой пример: а, сабвуфер. Он же не стерео, он в моно, <coughs> поэтому, как бы вам низкие частоты в стерео делать совершенно не обязательно. На этом все. Пожалуй, здесь мы разобрали, как создать широкий бас, какие есть особенности, чтобы это все звучало хорошо, чтобы не было никаких потом проблем, там, совместимости и так далее. Так что применяйте это на практике. Напомню, с вами был Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. До встречи в следующих видео, курсах и пока.